Классная, тебя мне нагадали банды Строки, как вода под вас, Крутится болванка Моя растаманка тает плавный марафет Ты красивая душу и лучше тебя точно нет, нет Как круто быть первым Тебя до меня ведь никто не видал Останусь на выки, Я люблю тебя и прости за то, что обижал А давай А давай Тёмный этот день без сур. ты мой ангел Спаю ты мой объект солнца В этой темноте, в этот день, тебе май принято улыбаться В этот день моя, я научил тебя смеяться Ты май май май май, девочка без. Ты май май май май, девочка без. Ты моя невеста, вместе будем до конца Я оставлю все на завтра, Люби меня, если не туда занесет. Люби меня как правило и просто будь со мной. Ты моя девочка небес, ты моя моя моя моя девочка небеса. Первая, а. любимая, а. будем жить мосты и строить заново. Ведь сколько раз пыталась ты оставить всю я. Ты туда и я. Птицы пусть летят. Птицы покажут дорогу. В рай я все тот же. Пытаюсь быть проще. Пытаюсь понять тебя, и стать тебе дороже. Да, дружи, покуша. Слышать мой голосок, я счастлив с тобой. Вот мой Ты май, май, май, май, девочка небес. Ты май, тымай девочка не без тымай май май май девочка не без май май девочка не без тымай май май май девочка не ты, ты моя невеста вместе будем до конца я оставлю все на завтра ведь люблю тебя останови меня если нет туда занесет люби меня как правило и просто будь со мной ты тымай бе май май май девочка небеса